Доброго дня, мои дорогие друзья! Сегодня мы с вами посчитаем по нумерологии, когда я выйду замуж. Меня зовут Елена Алексеева, я нумеролог, астролог и тренер, женский тренер, который помогает женщинам успешно выйти замуж или устроить свои отношения с мужем, которые на данный момент не складываются. Значит, сегодня мы с вами будем использовать дату рождения. Я возьму мою дату рождения – 1972 год. И из этого нужно э, нам сделать расчеты. Обратите сейчас внимание. 11.04 без точки мы умножаем на 1972 если это посчитать на калькуляторе, то получается 2 миллиона 177 088. У меня получилось семизначное число, с которым мы и будем дальше работать. Я рисую вот такую простую графу, как в математике. Подписываю ее. здесь точно так же делим я здесь делю на три клеточки и сейчас мы будем чертить мой график так двоечка вот идет к этому году да? к этому году двоечка дальше идет единичка идет единичка. Ну, то есть, вот так, да? Понятно. Соединяем. Дальше идет семерочка. Семерочка. Вот тут. Следующая тоже семерочка. Мы их тоже соединяем. И следующая на графике у меня идет ноль. Ноль. Потом поднимается в восемь и снова 8. такой график у меня получился да можно его здесь сделать потому что он будет повторяться а этот сделать из восьми да? сейчас что мы делаем дальше мы пишем дат, э, годы рождения, да? то есть в 72 году я родилась, значит здесь у нас будет точка 72 года. Дальше идет 73, 74, 75, 76, 77, 78. Да? И дальше идет повторение 79, 80, 81, 82, 83, 84. Восемьдесят пятый, восемьдесят шестой, восемьдесят седьмой, восемьдесят восьмой, восемьдесят девятый, восемьдесят девяностый, девяносто первый, девяносто второй, девяносто третий, девяносто четвертый, девяносто пятый, девяносто шестой, девяносто седьмой, девяносто восьмой, девяносто девятый двухтысячный и так по порядку угу. до сегодняшнего года, да? Самое интересное до сегодняшнего. Дальше уже предсказывать интереснее, но интересно посмотреть на сегодняшний момент, какой э, будет 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну вот, достаточно. Так, первый раз я вышла замуж в 90-м году. И был неудачный брак, то есть мужчина выбрала неудачно, развод был через 4,5 года, очень много негативных эмоций, воспоминаний, опыта и так далее. Да? Следующий брак у меня был в 2007 году. Здесь была двоечка, но это не дотягивает до пяти. Вот хотя бы надо, чтобы выше пяти было, чтобы брак был успешным. Да? То есть ниже энергетика, когда наши ниже пяти, то большая вероятность ошибиться. Но у меня второй брак был фиктивный, только для документов Испании, поэтому мужчина ко мне не прикоснулся. Поэтому мне было все равно, да, поэтому я год не, не подбирала специально. Сейчас я вышла замуж ой, в 19-м году, да, в сентябре 2019 -го года. И здесь мы видим, что у меня самые высокие показатели, восьмерка. И брак э, предполагается, что будет успешным. Да? На сегодняшний день я в этом уверена. А дальше посмотрим, да. То есть, точно так же вы можете расписать дальше, да, 21-22. 23 24 25 26 27 да? То есть здесь видно по этому графику, какие силы вам даются на следующие несколько лет. Да? То есть каждые 7 лет повторяется этот же цикл. И можно предсказать, некоторые девушки говорят, что после там, 40 лет уже трудно выйти замуж, некоторым после 50 да, на ладошке... Даже линию трудно увидеть. Линии у нас показывают вот на ладошке. Где? Где? Где? Да? Вот в этой части на ладошке у нас показывают линии от 0 до 50. Да? Вот это вот. линии Можно от 0 до 50 это примерно разделить на 50 лет. И примерно можно посчитать, когда у вас там линии, да когда вы были замужем. То есть вот эти вот линии, ну, их, чтобы было лучше видно, да, вот эти вот линии. Но после 50 их не видно на ладошке, и здесь можно только действовать определенными поступками, которые приведут вас, помогут вам наполниться той силой, той энергией, тем ресурсом, тем потенциалом, который будет достаточно, чтобы выйти замуж, в любом возрасте, да, то есть если там в детстве у нас он дан от природы, то к 50 годам нам нужно поделать какие-то упражнения, которые наполнят нас и приведут нас к результату, ожидаемому результату, да. Ну, вот так вот вы все можете посчитать, то есть на самом деле люди выходят и 80 лет замуж, да, это реально и все в порядке, да, с этим. Хорошо, на этом я с вами прощаюсь. И думаю, что вам будет интересно. Делитесь своими э, впечатлениями, делитесь своими расчетами, что у вас получилось. И увидимся в следующих видео. Я буду стараться готовить для вас всякие интересные штучки. Подписывайтесь подписывайтесь на мой, на мой канал внизу. Нажимайте на кнопочку. Нажимайте э, «Нравится». Нажимайте «Нравится». Да нажимайте «Нравится», мне будет приятно от этого, это меня наполняет, и я тогда понимаю, что эта тема вам интересна, и буду делать как можно больше видео для вас. Хорошо, обнимаю вас, мои дорогие, желаю вам счастья, обязательно обрести вашу вторую половину в этом году, да? чтобы Новый год уже встречать со своими новыми семейными традициями. И пока-пока!